Спидрам по загрузке аудио. Поехали. А, нет, не то аудио. Так. Давай. Давай, Блэд. Давай. Уже 5 секунд прошло, примерно с момента отправки, Ну, может 15. Давай, прими, прими, прими, прими, Вы прими, выпрями, выпрями, прими. Прими. Давай. Давай. Давай, давай, давай, давай. В смысле, три секунд уже прошло? До какого модератора это дойдет когда-нибудь? Да. Примерно 45 секунд, то есть три миллисекунды. И аудио готово ебой. <свес> А уф. Да. Готово. Короче, скоро новое видео, ребят. А так, всем пока.